Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Верховный суд Татарстана начал рассмотрение уголовного дела вора в законе Рашида Джамбульского. В Татарстане начался процесс по делу о преступном сообществе Чистопольские, которое по версии следствия в июле 2018 года создал Рашид Хачетрян известный как криминальный авторитет Рашид Джамбульский. На скамье подсудимых кроме него еще девять человек. На их счету, полагает следствие, вымогательство, мошенничество, в том числе с недвижимостью, а также приобретение и хранение оружия. У них обнаружен переделанный под боевой газовый пистолет, взрывное устройство, осколочная граната и патроны к автоматам и пулеметам. Никто из десяти подсудимых вину не признает. В пятницу в Верховном суде Татарстана начался процесс по делу преступного сообщества из Чистополя, Чистопольские. На скамье подсудимых 10 человек – Рашид Хачетрян, Руслан Гайфулин, Айрат Камалов, Олег Геваркян, Денис Горбунов, Алексей Григорьев, Ильфат Хайрудинов, Денис Порошенко, Павел Кукарин и Фарид Сафин. Они были задержаны летом 2019 года. Трое последних находятся под домашним арестом, остальные – в СИЗО. Следующее заседание назначено на 22 ноября, когда предполагается продолжить допрос потерпевших.